Здравствуйте, дорогие друзья! Московская компания Boombox. Я, Черепков Кирилл, мои коллеги Дмитрий Серов и Влад Баракин. Представляем тарелки из плава B20 турецкой компании Bosphorus. Серия Traditional. Сегодня мы представляем тарелки весовой категории Medium Thin и Medium. Начнем наш небольшой обзор с тарелок Крэш. Тарелка Босфорус Традиционал Series Крэш 16 дюймов, медиум сын, мягкие палки. Тарелка «Босфорус Крэш» традиционной серии, 17 дюймов, вес, медиум, цинк. Тарелка Райт right, серия Традиционал. Размер 22 дюйма, вес медиум сын. Тарелка Райт фирмы Босфорус серия Традиционал. Размер 21 дюйм, вес медиум. Тарелки хай hat серии Traditional, вес Medium-Syn или по новой классификации Bright, размер 14 дюймов. Дорогие друзья, представляем вам наших музыкантов, наших тестеров Влад Баракин, Дмитрий Серов и Кирилл Черепков Мы хотели бы сказать несколько слов или каких-то личных впечатлений о тарелках Босфорус Так или иначе мы связаны с ними в разной музыке, оркестровой, ансамблевой, в музыке в группах вот, и пожалуй, начнем. Влад с тебя. Пожалуйста. Спасибо. Я с Босфоросом уже семь лет. Вот. У меня серия Crash Traditional. Райт New Orleans. Хэт Нью Арлианс. С момента приобретения этих тарелок у меня добавилось работы. Серьезно, добавилось достаточно работы в. В небольших клубах и на большой сцене также. Тарелки позволяют контролировать звучание, игру барабанщиков в помещении и прекрасно вложаться в микс на большой сцене. Я их впервые услышал в 2004 году на блюзовом фестивале у одного известного американского исполнителя. Заинтересовался ими и обрел и очень доволен инструментом да. у меня пока одна только тарелка босфорус antique right собираюсь приобрести еще с помощью магазина boombox себе весь комплект ждем новых поступлений Хорошо. Ну. Собственно говоря, моя практика с этими тарелками в основном связана с оркестровой музыкой. Вот. Я уже больше десяти лет использую как тарелки для установки, так и тарелки оркестровые Босфорус. Вот. Про них замечательно сказал Джефф Хэмилтон, что это тарелки Босфорус в музыке это как часть с сахаром. Сахар есть, чай сладкий, но сахара не видно и он не режет уши. В данном случае это тарелки «Босфорус».